Если жить кривдой, то рано или поздно ты начинаешь жить кривдой не только для внешних, но и для тутошних, а потом и для своих, для домашних. После смерти Симеона оставалось два сына от отроки, каковым и должна была перейти в власть. Но брат Иван Посчитал, что надо действовать по-другому. И заточил племянников своих в узилище в Кремле. И забрал себе всю землю московскую. И даже своей свояченице вдовь его удела не оставил. Вот с той поры и завелись в московском княжеском доме сугубые нравы. Которые вышли потом на поверхность в XV веке, когда братья двоюродные друг другу глаза выжигали. Один Василий косой будет, другой Василий Темный. Ну, а потом и убивать начнут друг дружку. Все потихоньку же меняется, то люди. Но необратимо. Ну, допрыгаются, конечно, до Ивана Терибля. Куда же он будет деться? Став на кривой путь, так и идешь к ривдею. Вот когда над этим всем начинаешь думать, ты понимаешь, что если не сам Петр Алексеевич сообразил, то высший судья его надаунал оставить Маскву. И заложить на чистом месте, чтобы с чистого листа начать новый город. Но будет это через 300 лет.